Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, и это канал MaxEffect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2 с модом на Игру престолов Эйген Таргарин, его сестры и завоевание всего мира. Вы смотрите уже какую, получается, серию. А, а, а, я еще, я забыл, я забыл какая-то серия. Это седьмая серия нашего с вами прохождения. Итак, в прошлой серии у нас произошло несколько странных и непонятных вещей. Нашего сына Мейгара... А, забрали в рабство И его продал в рабство Никто иной как а, Никто иной как Харон Черный. Кроме того, что Харон Черный Сделал очень много Противных вещей Он еще сделал наи наиболее Наиболее ужасную, отвратительную вещь Он умер, и он не дал нам ему Отомстить нормально Ладно, пускай он горит в семи преисподнях Нам сейчас нужно забрать какое-нибудь графство здесь на Железных Островах, чтобы передать его нашему кандидату на роль короля Железных Островов, точнее, Верховного Лорда Железных Островов. Это Эйтан Виларион. Мы решили, что Эйтан Виларион будет королем Железных Островов. Но только сначала нужно, чтобы кто-то из них поделился с нами своими владениями. А если не поделятся, то мы можем их легко отобрать. Сейчас мы э, фабрикуем, э, сейчас мы подстрекаем человека по имени Лорд Торвальд э, к восстанию. Лорд Торвальд, дружище, давай ты быстренько восстанешь, и мы тебя быстренько уберем. Так, мы можем арестовать Лорда Тристана из Крюкомаси, не знаю зачем, давайте попробуем. Просто он, он может сейчас э, поднять восстание, да, он поднял восстание. Ладно, сейчас мы быстренько это восстание подавим и вернемся к вам. В смысле? Это что такое? Это что такое? Дядя, ты чего? Вилариону тоже... А, Виларионы против нас, что ли, пошли? Да вы офигели совсем? Так, нам нужно защищать... Защищать э, драконий камень и королевскую гавань. Любой ценой. Так, Весье беременна. Превосходно, превосходно. Так, сейчас мы вот здесь вот... Э, разобьем. Вся семья сядет под домашний арест. Так, и предлагаем мир, выдвигаем требования. Все, твое восстание закончилось. Я думаю, что... Можно лишить его Крюкомасси. Или нет, можно, можно просто, чтобы его сын э, наследовал за ним, потому что... Ну, как бы он нормально к нам относится. Давайте отправим его в темницу. Возможно, мы сможем учинить ним, э, над ним суд. Блин, Лорд Деймон объявил войну. Эйген Таргарин, я считаю, что ваш суд слишком жесток, поэтому я и мои знаменосцы больше не признаем вашей власти на Дрифмарк. Это объявление войны. Да ты офигел совсем, что ли? Что с тобой не так? Почему? Так, мы распускаем вот эту войну. Ну, Дрифмарк, я думаю, мы быстро победим. Так, здесь у нас э, король, король Эйген поставим. И направим его в Дрифмарк. Сейчас здесь будет большая битва. Интересно, мы можем победить его без э, использования драконов? Так, Корлис беспомощно лежит у ваших ног. Но его оружие отброшено в стороны, а ваше оружие у, у его шеи. Корлис Виларион. Ты отправишься со мной в город Королевская Гавань? И что с ним произошло? Ну, отправился он и чё? Так, я не буду отправлять своего дракона на осаду. Мне это не нужно. Ну, блин, на надо, надо нас отправить дракон на осаду, потому что иначе мы здесь не победим. Так, дракарис. Так, закуйте лидеров кандалы. М -м -м. Так. И выдвинуть требования. Все отлично. Больше ты не будешь восставать против нас. Что мы ему предложим? Что ты о нас думаешь вообще? Он желает получить земельный титул владения Драконьей не обойдешься. Еще и, он еще и амбициозный. А я ему вообще плохо отношу, к нему вообще плохо отношусь, потому что он предатель. Отправим его в темницу. Скай сидит там. Ну когда там уже заговор сработает? Уже 265%. Должны, скай, должны уже быстрее сработать. Сейчас я немножко подожду, месяц так два. Посмотрим, что будет и к вам вернусь. Мои сообщники изготовили доказательства того, что господин человек по имени Лорд Торвальд планирует арестовать его по обвинению в измене. Как только я дам команду, они предоставят эту информацию вместе с моей печатью, чтобы убедить его в их подлинности. Это должно их заставить шевелиться. Так, 70% что заговор успешен. Ну, будем надеяться на то, что все будет успешно. Так, кстати говоря, мы можем отправить вот этих персонажей в ночной дозор. Давайте 300 на массе отправим в ночной дозор. И теперь лордом Крюка Масси стал лорд Люсифер. Отлично. А Деймона Виларион я пока не буду отправлять в ночной дозор. О, да, да, вот лорд Торвальд поднял восстание, наш заговор сработал, у нас снова все разделилось. Ну ничего, мы сейчас все, сейчас с этим разберемся. Так, все к нам присоединяются. Превосходно, превосходно, превосходно. Они выполнят свои обязательства. Лорд Торваль был обманут с фабрикованными доказательствами, что я послал и поднял восстание против своего господина. Какой доверчивый. Так, и он поднял восстание. М -м -м -м. Так, мы завершили свой заговор. Все нас, все нас поддерживают. Это даже хорошо. Сейчас я хочу посмотреть, сколько к нам присоединилось. Четыре короля из... Скольки? Из семи, получается, к нам присоединилось. Да, четыре короля. Вроде как нас поддерживают. Это хорошо. Это хорошо. То есть, в принципе, у нас здесь есть э, э, лояльные вассалы. Вот, например, Мерн не ответил на наш призыв к оружию. Но мы все равно с тобой еще разберемся. А, так. И Мэрия Мартел не ответила на, на наш призыв к оружию. Ну ничего, она скоро... Она очень старая, она скоро умрет, а вот лорд Нимор к нам нормально относится. Мы даже можем послать ему подарок, чтобы, вот, знаете, вот на будущее. На будущее, когда он станет э, принцем Дорна, чтобы он к нам нормально относился, был лоялен. Итак, сейчас нам нужно здесь поднять э, войска. Кто нам даст свои, свои войска, предоставит их дракону? Везде, где можно, нужно поднять на железных островах ополчение. Потому что это нам поможет в битве против, против предателя Короны. Так, после многих месяцев изучения компании Валерийского Фригольда, вы приобрели множество интересных знаний и обрели мудрость военных вопросов. Вы понимаете, что искусство войны стоит изучения. Это правильно, это правильно. Теперь мы знаток стратегии. Плюс один военный, плюс один управление. Хорошо. Так, отправьте мою семью в укрытие, чтобы нас там, до нас не досаждали. И надо бы посмотреть, возможно, мы сможем их защитить. Здесь у нас есть достаточное количество войск, которые могли бы нас, нам помочь в этом. Нет, тут везде, тут везде так мало людей. Здесь у нас есть тысячи человек на драконьем камне, можно их отправить пока что, пускай плывут. А, блин, и на том, и на том фронту нужно а, войну вести, как же сложно Просто, не знаю, верните меня в Венецию, где там а, всего лишь а, две армии на каждой стороне и, а, и только с одной Хорватии воюем Так, приведите самых доблестных рыцарей королевства, давайте назначим Вот, Хейган, Хейген, он к религии, он будет нормально Вот, Хейген, шаг вперед Хейген преклонил колено, отлично Пускай он будет рыцарем Королевской гвардии, несмотря на то, что Это может кого-то обидеть или расстроить Так, зима близко, отлично Окей, а, так а, Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп Я не успеваю за всеми вами Так, давайте-ка идите Вот по, по, по. Стоп, стоп, а что у нас там на том, на том берегу Здесь у нас пока что стоит армия и ничего не происходит Их тут уже три тысячи Ладно, пока они идут, мы можем быстренько Быстренько сделать вот что Сейчас мы поставим Короля Эйгона вот сюда С его драконом И весеннюю тоже И Рейнис нас на всякий случай нужно найти и поставить А Рейнис не может возглавлять войска Потому что она беременна Ладно Сейчас мы их всех сюда высадим Быстренько их с помощью драконов уничтожим Выгоним отсюда Так Отправляем дракона. Дракарис. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мы победили, у нас получилось. Ну, давайте, здесь такой, такое большое преимущество. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Вы еще не дошли никуда? Так, стойте здесь. Никуда не двигайтесь. Блин, они уже здесь. А, надо... Блин. Блин, я никого не могу назначить, сейчас они придут сюда. Так, давайте Хилмора, Джона... Uh, и ареосы. Сейчас здесь будет большая атака. Mm -hmm. Из-за того, что там у нас сейчас король Эйген... Блин, uh. неужели мы... Все... Все про этого ли? Блин, ой дурак, ой дурак. Ладно, здесь... здесь битва завершилась. Распускаем эти войска. Пускай все возвращаются домой. Так, давайте тогда сейчас вот сюда а, добавим короля Эйгона, чтобы он присоединился поскорее к этой битве. М -м да не докучайте меня. А, кто ты такой? Кто ты такой? А, Сир Теомар, а, замок Юр. Ладно, а, а, отпускаю тебя, все, иди на все четыре стороны, ты мне не нужен. Так, в пылу Хаммерхорнской битвы мои солдаты загнали в угол вражеского полководца, известного как Мейстер Гюнтер. Мейстер Гюнтер полководец? Uh, он перебил множество хороших воинов, прежде чем получить удар топором по голове в дорога Блин, мы не успеем. Мы не успеем. Так, Верховный Септон был uh, отличным, верным, uh, вообще замечательным слугой мне. Да, он полезен. Давайте вознаградим его деньгами. Блин, мы не успеем помочь им. Так... Ой, отстаньте от меня со своим милосердием. Дайте мне нормально повоевать. Ты, вы куда бежите? Вы бежите туда. Так, все, остановитесь. Вы остановитесь. Так, что же делать-то? Что же делать-то? Их сколько здесь? Непонятно. Так, стоп. Здесь сейчас битва началась. Нам нужно отправить дракона в атаку. Всего, всего 300 человек у нас в армии. Но из того, что мы... Из-за того, что у нас есть дракон, мы побеждаем. Так, все. Мы их уничтожили. Нет, снова. Пеблтонская битва. А, чего, чего, чего? Короче, здесь, здесь нам предлагают выйти на поединок с этим с Гореном. Но мы-то, естественно, его победим, потому что у нас плюс э, 135 э, лично боевые навыки. Я его убью сам. Так, э, нападаем, нападаем. Удар, пламя и кровь. И он убит. Замечательно. Горен пал И это деморализует противника Мы получаем 5 престижа Так, плюс 20 боевому духу войск Давайте, держите боевой дух Сейчас кулдаун на дракона пройдет И мы снова отправим его в атаку Спартанский образ жизни Спартанский образ жизни Откуда там Спарта? Это же Вастерос Там нету Спарты Ладно, спартанский образ жизни, которому вы перешли Решив стать легендарным воином Сделал вас одним из самых стойких людей в этих краях Да так и есть так и есть. Плюс два к здоровью, плюс здесь к боевым. Вот это да. Вот это да. Плюс два к здоровью. Блин, 350 человек, 6000 армию побеждает. Вот это да. Вот это да. Сейчас нам нужно всего лишь дождаться, когда дракон нам снова будет доступен, и мы отправим его в атаку. Пока что мы не можем, потому что кулдаун. Так, здесь вы. Вы чего тут стоите? Вы чего тут стоите? Идите помогайте нам. Так, мир — опасное место, и коварные заговоры везде. Дошли слухи, что кто-то собирается убить. Вас так и непонятно, понятно, что кто-то пытается убить нас. Так, сейчас мы отправим дракона в атаку. Кстати, стоп-стоп-стоп-стоп, я кое-что увидел. У королевы Рейнис Мираксис э, получил драконе яйцо. Здорово, здорово. Так, отправим дракона в атаку. Дракарис... Вывелось драконье яйцо. Блин, а почему? жаль, что не у нас. Почему Балерион, кстати, не, не производит драконие яйца? Наверное, потому что он уже старый и он старый для всех этих дел, ему 121 год. Но это хорошо, что у нас разведение драконов происходит. Где сейчас находится этот лорд Торвальд? Он правит в хаммер хорни. Так, сейчас мы объединяем эту армию. И отправляемся в Хорн. Блин, здесь у нас Королевскую Гавань опять осаждают. Вы это, прекращайте, а? Прекращайте все эти дела. Ну хватит, сколько можно. Блин, надо поскорее завершить эту войну. Ладно, с драконами все будет очень быстро, очень замечательно. Так, у нас родился сын. Мейкар Таргариен. Его родила Весенняя. Ой, да, да, весенний его родила, замечательно. От весенний у нас уже два сына, Эйнис и Мейхар. Я оставлю ему такое имя, не буду менять. Отправляем дракона на осаду, Дракарис. Ваша светлость. Замок пал. Ваш дракон быстро выполнил свое дело, искупав защитников в пламени. Ни один человек не пережил эту атаку, а Тервальд Гудбразер найден среди мертвых на колени перед драконом. Блин, это, конечно, хорошо, но плохо. А, нет, все хорошо. А, мы теперь можем быстренько закончить войну. Закуйте лидеров кандалы. Блин, из-за того, что о -о -о, лидер восстания умер, возможно, наши претензии на его титул не сработают. Давайте сейчас посмотрим. Так, быстренько завершаем войну. Выдвигаем требования. Отлично. И вот так вот началось королевское правосудие. Я начал кого-то щадить, кого-то отправлять в темницу, кого-то лишать их титулов. Ну, естественно, многим это не понравилось. И вот в итоге к чему все это привело. О, опять куча войн. На этом, на этом еще не закончилось. Лорд Давос посчитал, что мы слишком, слишком жестоко с ним разобрались. Так. Мы его раздаем, естественно. Так, э, лорд Волден будет лишен Хаммер Хорна. Э, тебя тоже лишаем. Так, давайте здесь распустим наши войска. Находятся в камне Давайте ему пожалуем титуль, титул и земли. Это будет э, давайте сначала дадим ему владение большой вик. Все, он стал лордом большого вика. Теперь ему нужно еще пожаловать титулы земли Железные острова. Все, теперь, теперь Виларионы правят на земле Железные острова. И у них а, столица в мысе Тюлени Шкуры. Все отлично. Замечательно. Лояльный валерийский дом а, высшей валерийской культуры является лордами Железных островов я думаю, что рано или поздно он обратит все железные острова к валерийской религии. Вот так вот. Ну, опять и снова разборки с лордами Вестероса, воины, разборки с титулами и так далее. О, это... я думаю, мы еще очень долго будем разбираться с Вастеросом, и наши амбиции по захвату мира откладываются каждый раз с каждой серии. Так, давай э, присоединяйся к нам. Что? Что я только что нажал? Какой лорд Гранс? Грегор должен быть <смех> а, мастером над оружием. Подождите, подождите. Я все знаю, я все понимаю. Так, сейчас. М -м, Десница короля нам нужно назначить э, всех, вс весь совет. Ой, как с вами сложно. <смех> со всеми. Так, все, здесь битва закончилась. Можно сразу же отправить дракона на осаду. Дракарис. Так закуйте лидеров Кандалы и остальных отпустить. Так отлично, отлично, замечательно, все. Теперь э мы лишаем его северно-северо-расколотой клишни. Так нам, во-первых, нужно создать э владение э расколотой клишня. Да, замечательно. И я хочу отдать это владение лорду Селтигару. Да, потому что он достоин. Все, теперь а, лорд Криспиан Селтигар он у нас является нашим верным вассалом. Он валериец высшей валерийской культуры, и он владеет расколотой клешней. Так, дальше. Какие у нас еще существуют проблемы здесь в королевстве? Давайте снова посмотрим на наших вассалов. Кто к нам хуже всего относится? Джон, Л Джон Росби. Ладно, всех этих мелких лордов можно легко усмирить Я сейчас не буду обращать внимание на то, как к нам относятся мелкие лорды Мне главное, чтобы вот такие вот большие лорды к нам относились хорошо, лояльно Так Ну, в принципе, самые крупные лорды к нам относятся хорошо То есть они к нам лояльны угу. Замечательно, замечательно вот только два недовольных вассала у нас есть. Это Джарми Блаунд и Р лорд Росби. Ну, они. Они мне ничем не помешают в случае, если я что-то хочу сделать. Вот, вот это. Тем более, вот этого лорда Джарми можно заключить в тюрьму. Блин, он опять под поднял восстание. Да что ж вы будете делать так? Сейчас я с ним быстренько разберусь. Сколько я уже записываю эту серию? Уже 40 минут. Сейчас я быстренько с ним разберусь. Я просто хочу. Все основные проблемы решить в этой серии, а уже следующую серию оставить на завоевание остального мира. Да, наконец-то мы перейдем в следующей серии к завоеванию остального мира. Это уже точно, это уже точно мы продолжим завоевывать другие земли за пределами Вастероса. Быстренько. Здесь осаждаем. Закуйте лидеров кандалы, остальных отпустить. Эм, предложим ему мир. Выдвигаем требования. Все, будет лишен Гринсворд. Отлично. Так. Кстати говоря, Гринсворд. Гринсворд это часть владения Королевский лес. Я создам Королевский лес. И нужно отдать его какому-нибудь лояльному валерийцу. Нужно посмотреть, есть ли у нас такие. Вот, Рогер, Рогар. Uh, Рогар. Имеет очень хороший навык управления. И вообще, в принципе, у него хорошие навыки. Давайте, может быть, ему пожалуем этот титул. Давай, э, вотчина sword будет твоя. Забирай, радуйся. Так. И мы отдадим тебе еще титул Королевский лес. Королевский лес будет твоим. Все, мы... Э, отлично. Мы э, постепенно снижаем наш... Э, Наше количество вассалов, чтобы после того, как мы будем завоевывать весь мир, нам не мешало большое количество вассалов здесь у нас в королевстве. Так, в общем, давайте сейчас посмотрим, в принципе, на карту. Вот как она выглядит. Здесь большинство мелких лордов были объединены а, под властью более крупных лордов. Это замечательно. Все. Теперь... В следующей серии со спокойной душой и с, с легким сердцем мы можем отправиться на завоевание остальных частей этого мира. В первую очередь, как я говорил, я хочу завоевать Тирож, потому что там находится мой сын Мейгер. После того, как мы завоюем Тирож, там сразу же отменится рабство, и наш э, принц Мейгер, ну, скорее всего, э, будет освобожден. Я надеюсь на это. Ладно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Всем до следующей серии и всем пока!